доброго дня приехал посмотреть на участок азимович меня уран 21 января 2020 года на улице где-то минус 5 были был снег Потаял немножко что-то сдуло В принципе как я вижу ячмень раскустился вошел в зиму вроде бы как нормально никаких таких ну краешки листочков как сюда подмерзли ну, вот. Земля промерзшая. Особо не поковыряешься.